Давай. Раз он говорит про подкатить. Подкатим. К да, нашему... В погнали, подкатим. Заданию, Ох. которое называется расписание. Выясните, когда состоится транспортировка БУ и придумайте, как остановить поезд. Ну что... Без проблем. Будем его на ходу останавливать, однако. Ну, Ух что с машинами? Что тут творится, объясни. Что происходит просто? Спаривание. Да посмотри, что это. Итак, мы обновили себе машинку. Она немножко покорежилась, конечно. Да ничего страшного, это по пути починили. Слушай, механик неплохо чинит по пути. На ходу прям починил. Так, дай скварс. Вот он. Вообще, это товарный поезд, на котором мой перевозит свои товары. Так, вон. Подожди, вон. Сразу видно. поехали. Так, давай я тогда так сделаю. Сфотографируйте поезд. Я понял, лучше... А, бесшумная миссия. Человеки ходят? Чего, блин? Уже не ходят, уже агрятся. Бесшумная миссия, говоришь, да? Да. Тут Тут еще вообще было, бесшумная. Ага, Максимально бесшумная миссия подожди я тогда я его по красоте сниму. Стой, подожди. Давай. О -о -о, вот здесь возле огня долбану. Ага. Да вот это, слушай, это... Подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, у меня есть идея. Сними меня вместе с ним, давай. Наверх. Во. Да, да, да. Блин. Сейчас, подожди, я залезу, Огонь, огонь заканчивается. Да. Пофиг с огнем, я же не заканчиваюсь. вот Здесь пафос уйдет. Да ладно, я тебе сейчас этот пафос устрою. Сейчас, подожди. Сними меня вместе с гранатометом. Смотри, О, хотел пафос? Во, на. Снимай. Я сделал это. Лазерное шоу, видал? Все? Там все сам то довольна? Я сначала да для галереи Для га галереи щелкну Галереи О, отлично Черт, вот эта тяжелая хворота Шок-трепет Как остановить О, эту штуку? Пришли мне фотку Его тормозов А, иди фоткай тормоза Чем мы сели вообще? Чем мы остановились? Пошли тормоза фоткать о, да. Давай, ты с одной стороны езж... А, там двое тормозов. Ну, давай я тоже там сфоткаю, типа. Типа, Оп. ля, я полезный. А, то есть не а, надо не... отправлять? Тоже надо. Может, не так? Фи, Мне говорят... Подожди. Ну вот так вот щелкнем. А если я один... А вообще мне есть смысл фотографировать их? Очень странно. Не знаю. Но я, я по крайней мере, что-то щелкнул. Ну ты что-то щелкнул? нужно щелкнуть все. Я даже не знаю. Мне Слушай, может, ближе туда не, я и так близко стою. Может быть, наоборот, подальше? Я подальше стоял. Очень интересно. Они, а не про... они не пропадают, вот в чем весь прикол. Сохраняем я понимаю. В вы, не, не знаю для чего. Да. На будущее, потомкам. Очень и очень странно это все. О, слушай, я сфотографировал, могу теперь отправиться с Санти, все. Нифига себе. а как так? Получается? Короче, я сбоку. Сбоку встал и приблизил Именно, чтобы тормоза были видны И все, а не баллоны а. То есть я просто понял. сбоку надо было Да О, смотри, тележка Смотри, я катаю тележку Чем еще заниматься? Обыщите вышку В смысле вышку еще? Вы охренели? она где-то тут Поехали еще я поезд. Покатились. Правда, я без рельса гоняю, но ничего страшного, я Что, думаю, все в порядке. опять какую-то хрень показывает. Вот эту вышку. Поезд. Чуваки. Видал? Чуваки. Обыщите. Пошли с другой стороны, мне кажется, есть А да, Написано, обыщите. То есть нам в любом случае придется туда заходить. Ага. Сейчас Давай их расфигачим. Да, подожди, подожди, у меня есть идейка небольшая. О, oh, да. Ну да. А ты хочешь на них навести фары и... Типа, чтобы они не заметили? Нет, типа, пошли вот так. Хотя, блин, все равно их взрывать придется. Там по лестнице так просто не пройдешь. Тогда, знаешь что? Ща будет весело. Ща будет он там пулемет взял. Так, стопарики. А, там засел, да? Да Один, не знаю, засел, не засел. Подожди. Я хочу их с пулеметом. Там неплохо, так, чуваки. Так, а я сюда даже не заберусь тогда. Ходите, я вас видел. По-тихому, по-снизу, да? да. пофиг на него уже. Погоди, погоди, погоди, что там, что там, что там, что там. Чё там. Рубильник, давай. Подожди, нет, это расписание. Оп. А, расписание? Давай, блин. Давай, все, погнали отсюда. Списание, которое, походу, они не поменяют. Ну, конечно, не поменяют, зачем? Пофиг, ты что его -то что -то забрал. Ты хочешь, да? да, я его положу okay. на лопаточки. Все, давай. О -о -о -о, вертушки, садись быстрее. Да забей ты, садись. Видал дымок поднял. Блин, неужели я не ранил этого пистолета, пистолета-стрелятеля? Ну, типа того. Так. Приехали. Заезжаем. Вот так, все. Нормалек, нормалды. Все, поехали по трассе. Встречка, не встречка, пофиг. Разгон. Бум. Максимальная скорость. О, он не упадет, что ли? Странный вертолет. Что? Yeah. Заезжай к нам на огонек Там Мне уже хочется. все, уснул Все, приехали Опять без капота, кстати Ну да